Так, царев, вот Виталий спросил Вячеслав, как вы видите в будущую миграционную политику России, нужно ли оптимизировать программу по возвращению соотечественников в Россию? Если да, то каким образом? Вообще, вот, Виталий, я в свое время думал даже программу такую написал, а потом я подумал, ну какого хрена, если власть будет в наших руках, и мы сделаем здесь нормальную жизнь жизнь сделаем нормальной, она будет справедливая. Здесь будут ну, определенные свободы, не будет налогов. Да кто же сюда не вернется? Все прибегут. Даже те, которые здесь и никогда и не были, скажут «Я тут -ту, ва Вашинский возьмите». Конечно, безусловно, если э, мы простимулируем всех наличие нормального общества, то, конечно, сюда будут приезжать. Если... Мы постараемся простимулировать каких-то приезжих, то будет как у Изопа про своих и чужих коз. Помнишь, да, когда свои скажут, вы что, охренели, а мы -то что -то тут делаем, если вы эти... Помнишь, там, когда да, да. чужих он кормил, поил, а они потом свалили говорят, ну если он со своими так поступает, он, она нас и мы представляем, сколько там 7 шкур с нас драть будет. Поэтому, конечно необходимо именно создать нормальное, справедливое, свободное общество, где, в общем люди не будут нуждаться. И все, и здесь будет полно народу. Ну и программы, конечно, особенно связанные с Сибирью и с Дальним Востоком, потому что не устраивает такая ситуация с Китаем. Да? Вот по мне лучше там пусть как кто угодно разрабатывает. Все, что там находится, ну только не китайцы. Потому что вот с китайцами потом, ну никак не договоришься. Так.